Привет, девчонки, в зоне вещания проект Валимизофис.ру и я, Юлия Рыж. И сегодня мне бы хотелось с вами поговорить о поставщиках для интернет-магазина. Всем, точнее, никому не секрет, что в наше время все чаще и чаще люди покупают через интернет-магазины. И иметь сейчас интернет-магазин намного проще и легче, нежели чем пару десятилетий тому назад. Почему это так? Потому что для того, чтобы открыть простой любой магазин, Нужно иметь склад, а основной плюс интернет-магазинов для что склада интернет-магазина практически нет. Когда я начинала свой первый бизнес, он был связан с авторегистраторами, и у нас был с моим мужем первый интернет-магазин, где мы продавали авторегистраторы. Но в наличии у нас авторегистраторов никогда не было. Почему это было так? То есть мы создали интернет-магазин, на котором повесили фотографии всевозможных авторегистраторов. Но когда человек хотел что-либо купить, он оставлял заказ у нас на сайте. Естественно, мы этот заказ видели, отслеживали, связывались с клиентом и говорили, да, в течение трех дней у вас заказ будет дома. Мы ехали и покупали этот авторегистратор в том магазине, где он был дешевле, и привозили, отдавали и, и получали на этом деньги. Естественно, были плюс, мы не закупали товар, досрочно. Мы, естественно, получали оплату постфактум и действительно отвечали за качество, потому что мы сами выбирали тот товар, который нам интересен и который мы хотим продавать. Поэтому на данный момент можно в наличии практически никакого товара не иметь, создать интернет-магазин и получать свой доход постфактум. Я всегда ищу новые варианты для того, чтобы вы получали свежую информацию и всегда были в курсе последних трендов, и то, что я вам сейчас расскажу, может взорвать все ваше представление о продажах в интернете. А недавно я узнала об очень интересной возможности покупать, у самых больших дилеров, которые продают товары за границей, еще дешевле, чем они это делают на своих интернет-порталах. И для того, чтобы вам узнать, как это можно сделать, я сейчас расскажу пошаговую инструкцию, как это возможно? Ну и первое, что нам нужно будет сделать, это зарегистрироваться на ресурсе, который предлагает такую возможность. Для этого вам нужно пройти по ссылке, которая находится внизу этого видео. И вы попадете вот на такую страницу регистрации. Сразу видите, что здесь написано регистратор... Но не пугайтесь, да, это сетевая компания, но она к вас ничему не обязывает, потому что мы будем пользоваться только интернет-магазинами, которые э, предоставляет эта компания, а их более 200 э, наименований. Э, после того, как мы перешли по ссылке, которая находится под этим видео, мы ставим галочку э, «Я ознакомился, согласен с пользовательским соглашением» и нажимаю на кнопку продолжить. После того как вы попали э, на страницу регистрации, подтвердили ее, дальше вы вводите свои э, данные для того, чтобы отображаться в этой системе и пользоваться всеми интернет-магазинами и, и получать э, за это и скидки и, естественно, получать возврат с ваших Продукции. То есть вам будут постоянно платить кэши за то, что вы купили на определенную сумму в этих магазинах. За счет этого вы будете покупать свои продукты и то, что хотите продавать с огромной скидкой. Вводите свою фамилию. Ну, просто я введу Иванов, например. Потому что я показываю вам просто как регистрироваться, Иван, отчество. Эти данные вам нужны будут для того, чтобы на карточку Альфа-банка вам возвращались эти деньги. Поэтому здесь вводите все свои, паспорт, э, все свои данные э, строго по тому, как у вас спрашивают. Потому что именно на эти данные будет регистрироваться карточка в Альфа-банке для того, чтобы вам получать кэш. А я ввожу просто так, потому что я уже зарегистрирована. И, внимание, адрес электронной почты должен быть настоящий для того, чтобы вам туда пришла ваша регистрационная ссылка и вы смогли активировать ваш аккаунт. Я ввожу почту, дальше мы вводим, дальше мы вводим пароль, который будет использоваться в нашем аккаунте, пусть он будет... Ну, каким-нибудь таким. Его, естественно, мы запоминаем. И жмем на кнопку «Зарегистрироваться». Дальше с вами у нас третий шаг, который мы должны подтвердить наши данные. Если действительно у нас все правильно здесь мы ввели, мы нажимаем на кнопку «Подтвердить». И после этого отправляемся на нашу почту, которую мы с вами зарегистрировали. Мы заходим в нашу почту и видим наше подтверждение от Atlantis Group. Заходим на нее и подтверждаем свой email, что это точно наш имейл. И мы являемся владельцами этого аккаунта и попадаем в наш с вами аккаунт. Кликаем на кнопку «Прочитать» и «Закрыть». Итак, а теперь нам нужно с вами воспользоваться той возможностью, которую нам дает этот сервис Atlantis Group для того, чтобы заказывать Товары с той скидкой, которые нам нужны. Мы с вами можем это сделать двумя способами. С этой страницы, после того, как мы подтвердили с вами адрес, мы можем перейти в Atlantis Market сразу же по этой синей ссылке. Но сейчас я этого делать не буду для того, чтобы вам показать, как это вы будете делать последующее: вы заходите в мой офис, нажимаете на него. И вот такая именно страница будет вам выдаваться, когда вы будете заходить в свой кабинет. И здесь вы нажимаете на кнопку «Atlantis Market» и переходите на основную страницу, где находится... Самые популярные интернет-магазины, которые предоставлены на этом ресурсе. Итак, и здесь, в принципе, есть два варианта, как можно пользоваться этой возможностью. Во-первых, вы можете покупать товары известных брендов, известных марок. Вот видите, здесь Ламон, Связной, Эльдорадо, их здесь очень-очень много для того, чтобы литуаль, да, разобраться со всеми, вам нужно будет пролистать и посмотреть, какие здесь представлены бренды, да. И вы просто-напросто переходите в любой магазин и начинаете заказывать. Почему я говорю, что здесь можно экономить? Потому что каждая вот эта торговая марка предоставляет вам кэш возврата денег. Это первая возможность, вы можете просто-напросто покупать те товары, которые вы хотите, со скидкой определенной. Давайте просто я вам покажу на примере марки Ламода. Да, все знают, что это магазин, который продает обувь да, и аксессуары. Вот, смотрите, здесь самое главное, что нам нужно понять, что в каждой из этих рубрик есть проценты, которые будут вам начислены на карточку Альфа-банк. Вот Ламода предоставляет скидку, точнее, возврат вашего кэша 12,75% от стоимости, которую на сумму, которую вы заказали в этом магазине. Связной предоставляет вот э, такие проценты, да, там Эльдорадо, вот такие. И каждый, самое главное, поймите, здесь есть период возврата этих денежных средств вам на карту в Альфа-банке, которую вы заказываете отдельную карту на этом сайте. То есть вот в Ламоде возврат средств вам придет через 45 дней. Итак, для того, чтобы нам купить какую-то продукцию, мы просто-напросто с этой площадки переходим на сайт Ламода, нажимаем просто Ламода и попадаем на интернет-магазин самого ресурса Ламода. То есть здесь мы спокойно с вами можем заказать, ну вот давайте обувь, да, нажмем, просто хотим заказать вот эти тапочки. То есть, естественно, оформляем здесь Здесь мы, естественно, можете прочитать все возможные отзывы об этом товаре, да, там выбрать ваш размер, который вам нужно, да, то есть просмотреть вы можете, как этот товар выглядит, то есть все, что доступно в любом интернет-магазине здесь присутствует. Здесь вы просто оформляете заказ и в течение 45 дней 12,75% от вашей покупки придет к вам на, карфу, на карту Альфа-банка. Это первый вариант, как вы можете использовать эту возможность, но мы ее дальше рассматривать не будем, вы можете зайти в любой из магазинов, которые находятся здесь и посмотреть, как это действует и заказать все дешевле даже, чем в этих самих интернет-магазинах. Но э, это первый вариант, он самый простой для тех людей, которые не хотят заморачиваться по поводу э, дропшиппинга и доставки товаров из-за границы. Если же э, в статье, в которой я говорила о том, что есть самые известные интернет-ресурсы, которые позволяют вам покупать э, любые товары с очень-очень с очень большими скидками. Вот сейчас, на данный момент, я... Э, в статье шла речь о таком известном ресурсе, как Алиэкспресс. Вот на Алиэкспресс это самые дешевые цены, которые вообще могут быть в интернет-магазинах, да? и, и к ним же еще, вам понимаете, здесь прибавляется 3,4%, которые вернутся вам на карту э, Альфа-банка. Э, давайте перейдем в Алиэкспресс и посмотрим, как вообще выглядит этот сайт. Простым нажатием мы переходим на AliExpress и здесь, ну как я говорю, всегда впадаем в ступор. Здесь э, чего только нет, здесь столько наименований, когда сюда попадаешь, что можно зависнуть очень надолго. Я вам предлагаю сразу перейти, например... Э, Сумки и обувь просто-напросто для того, чтобы э, посмотреть, сколько стоит, например, доставка у э, женской сумки и, или вообще сколько будет стоить вот ну женский клатч. Давайте посмотрим, сколько будет стоить женский клатч. А вы видите, что женский клатч стоит 158 рублей до 170 рублей. Естественно, вы понимаете, сколько сумка хорошая стоит в магазине, то есть это минимум от 1000 рублей. Сами понимаете, что если вы берете большое количество сумок на эту тысячу рублей, которые вы потратили бы на одну сумку, то, конечно же, эта сумка вам принесет ну, процентов... 50-70 раз больше, если вы просто будете продавать по розничной стоимости. И, конечно же, если вы захотите хорошо заработать, то 200-300% спокойно вам принесет. Посмотрите просто на стоимость этих сумок и какие они только могут быть. Все-все, что хотите. Открывайте любой интернет-магазин, поставляйте туда самые красивые сумки и, и зарабатывайте на этом деньги. Открывайте интернет-магазин в Инстаграме и получаете э, деньги даже просто за то, что вы в Инстаграме размещаете фотки тех же самых сумок. Вы видите, какие здесь э, э, сумки, какая сумма да, на эти сумки. И посмотрите, доставка бесплатная. Чем хорошо, давайте просто выберем любую сумку, ну вот, Гунтерей, да? Здесь можно ее, как всегда, и потрогать, и пощупать. И чем хорош вообще Алиэкспресс? Тем, что здесь есть защита покупателя. То есть, что это значит? Алиэкспресс это вообще на сегодня крупнейший портал интернет-торговли с миллионным ассортиментом и отличной защищенностью покупателя. Вот этот сайт Алиэкспресс и вот это... Кнопочка, да, защита покупателя говорит о следующем. Мы не платим продавцу до вашего удовлетворительного подтверждения посылки. Ваши деньги находятся в сохранности, так как мы передаем оплату продавцу только после вашего удовлетворительного подтверждения получения посылки. И это очень сильно важно. Если вам не понравилось то, что вам доставили, то вам вернут деньги. И, и естественно, AliExpress э, очень гордится своей репутацией и очень ее ценит, поэтому ему это важно. А, помимо этого есть э, гарантия полного возврата денег. В случае, если ваша посылка э, пришла с опозданием. Они возвращают вам полную стоимость вашей посылки, если вы не получили ее в течение 60 рабочих дней. И это очень тоже важно, потому что вы сами понимаете, насколько сейчас важно время. Поэтому здесь можно заказывать все, что угодно. То есть и это будет вам доставлено в течение 60 дней. Помимо этого, Алиэкспрессу очень ценит своих покупателей и самое главное тех поставщиков, с которыми он работает. То есть на данный момент, если вам что-либо не понравилось в том, что вам доставили, например, что-то надорванное или не так пришито и есть какие-то претензии к поставщику, вы спокойно можете написать именно поставщику, и они даже поставщики все умоляют, пожалуйста, не делайте плохого отзыва, не пишите о нас, потому что в противном случае просто aliexpress перестанет с ним работать, да, а они просят, пожалуйста, напишите нам, и мы э, с радостью там либо вернем деньги, либо как-то разрешим вашу проблему. И у меня даже был случай о том, что э, не понравилось то, что пуговица была надорвана, да, Хозяйки, которая в 10 раз меньше купила стоимость куртки, да, чем в бутике, и, и даже ей сказали, через 15 минут вернули деньги, во-первых, за куртку, и, и сказали, оставьте куртку себе. Поэтому Алиэкспрессу очень достойный поставщик, поэтому с ним можно работать без опаски, плюс еще, конечно же, получать за это возврат средств. Поэтому это очень интересный вариант работы. То есть вы покупаете там товар, и вам за него же еще и возвращают деньги на вашу карточку Альфа-банка. Естественно, на этом портале есть еще несколько магазинов, которые могут похвастаться еще более низкой ценой на свою продукцию. Вот буквально чуть выше это «Мини Зе Бокс». Давайте на него перейдем и посмотрим здесь цены на продукцию. Здесь они... Также можно искать все, что хотите. Да, Давайте посмотрим часы женские. Сколько они могут стоить? Вот, смотрите, сколько стоят брендовые часы, которые у нас с вами продаются за бешеные суммы денег. За 137 рублей любая ну, то есть, как говорится, все, что хотите, хотите в Шанель за 241 рубль и, и получаете его, да? то есть самое главное вам понять, что помимо того, что вы здесь делаете покупки, да, на очень привлекательную цену, вы еще и получите возврат средств, что, конечно же, не может не радовать, вот, поэтому ваша основная задача зарегистрироваться, изучить подробно, все магазины, которые здесь представлены, и подумать, как вы это можете применить для своего бизнеса. Ну, или просто-напросто самой радоваться тому, что вы покупаете, и быть всегда модной и счастливой. С вами была Юлия Рыж и проект Valimazos.ru, и до скорых встреч, пока-пока!